Всем привет, друзья! Девчонки, смотрите, что у меня. Гуляли полдня, погода у нас второй день хорошая стоит, да? Динарка кушает помидорку, Аминка калачит, Даринка играет, лежит. Они чуток у меня приболели, покашливали, но слава богу, выздоравливаем, да? Слава тебе, Господи. Так, я сейчас. Ну не прыгай, на Даринке чуть на ножку и на ручку не наступила. Аминка сразу дерезить начинает у меня. Коза, дереза. Да. Попрушки делает. Так, я сегодня полностью генуборку сделала. Еще на кухне не прибрала до конца. Надо будет, хочу плов приготовить уже время. Скоро вечер. Но я успею. Так, банки занесли. Смотрите, как у меня творится на балконе ковардак. Ковардак мавардак, как говорится. Сейчас я вам покажу. Покажу, друзья. Так, а заплела лук. Вот он у меня, еще две там, но 4 вышло полностью. Так, слива. Давид у меня собрал 4 ведра, считайте, мешок. Она у меня почти покраснела вся. Это у нас э, в огороде в нашем, а это в саду собирал он. Это нет, вот это два в огороде собрал. А это в саду собрал и вот еще в саду, считайте, 4 ведра. Вот это тоже краснеет. Андрей говорит в саду еще ведер 6 будет, наверное, слив. У меня банок не хватит. Я не знаю, на продажу выставлять или что. Короче, очень много. Ну, сливы сладкие-сладкие. Прям солнце светить не могу. Жмурюсь. Так, вот лук начистила на... Э, все на продажу, да. Все на продажу кузелька у нас собирается делать. Так, на семена это... Бочонком лук и семейный вот этот круглый. Это для себя оставила, но я уже продала бочонком, люди покупают, слава Богу. Это я, наверное, себе оставлю, хороший лук. Затем это я на салаты не стала плести, специально на салаты оставила. Скоро начнутся салаты у нас, так что салаты буду делать, и вот ведре я еще. Думала сплести, а потом думаю, что я буду потом расплетать, заплетать. Так, это у меня сохнет, Танюшка мне дала, я постирала, а то сику моя сикова. Так, два с половиной ведра, а, ведра, говорю, мешка яблок привезли. Вот я здесь все высыпала, чтобы оно не Папа. привезли. Папа! Папа, да. Дима давит все, и у Димы друг Вадим помог. Вот. Короче, работы хватает. Так что мне это надо будет вырабатывать, отрабатывать. И мне одна моя хорошо знакомая, опять же Галина, сказала, дам рецепт на варенье со сливой, с грецким орехом, как я и хотела. Дети! Ага. И шоколадом она сказала. Очень, говорит, вкусно получаться. Я вот хочу... Сделать варенье, но со следующего, наверное Потому что это надо быстро обработать Выработать, сделать компоты Вот У нас пришел тигруля Он играет у нас все время с черепашкой Аминка пришла с улицы И опять грязнули У нас черепашка, знаете как а, Ну не трогай, пусть лежит, не трогай Пусть лежит То котенок, то ты То мы наступаем, ходим Бедный черепашонок наш Бедный. Пошли умоемся, говорю, грязнула. Вот так, она у меня умываться не любит. Ой, ты хулиганка. Давай умоемся, ебаненьки. Тихо сейчас. Тигра. Тигроль. Ну пусть, пусть лежит. Не трогайте, вы пристали вдвоем к нему. Вот, вот что творит. Вот она идти начинает, и Тигруля начинает с ним играть. Мурлык, смотрите, как мурлык. Убери ручку, то убери. Тигрон, красавица он у нас, красопет у нас, да? Так что, друзья, вот так вот. Еще надо будет свиты сюда подсадить. Покажу. Опять гулять не надо сейчас, кобель, отдохни. Отдохните, играют, дурачиться. Так на кухне тоже прибор купил. Так, сейчас я вам покажу цветочки, которые посадила. Еще засниму видео. А, посылки мои, этот Так, у меня кошак здесь, лазит. Ай, ладно, старье и так все. Так посадила суккуленты свои, вот в такие тары малюски. Мол они пошли в рост уже, все начали расти. А, пересадила, опять же, гузелька все пересаживает. Вон динарка выбежала. Велики у них стоят. Сегодня еще постирала. Вчера стирала. Амина, перестань кричать. Так, бегоньки. Бегония листовая, красавка. Сукулент, очень интересный. Смотрите, какие листья классные. И мне дала тоже моя Очень хорошо знакомая Оксана. Два, две бегония. Вот я их посадила пока в один горшочек. Слава Богу, выжил. Уди, Амина, дай поставлю, а? Поставлю. Так что, друзья, вот так вот. Ой, мне вот этот суккулент очень нравится. Очень красивый, такой интересный. Да, пускай катается, пусть катается. Орхидея, орхидея отсвела. Все, я ее обрезала. И она начинает... Ее надо будет пересадить. Растет, короче. С чего? Ладно, ладно. Даринка плачет. Пошли. Дарина плачет. Так, это у нас спрятать. А они у меня откроют. Вот это мое богатство. О, у меня сейчас еще на школу резинки просят сделать. Не надо будет сделать, успеть. Короче, мне не придется вообще, друзья, спать, наверное. Вообще не придется. Ну ничего. Деньги-то нужны. Так, смотрите, что меня Давид из камня наточил. Это он мне на день рождения такие сделал. Пятки тереть. Пирзу сделал. Ладно, говорю, пускай а Хорошо, хорошо. Давид, не устал сидеть? Нет. А я думаю, голова уже болит. Нет. Что нет-то? Вам все некогда, вы все в работе. Все, нагулялась. Ну все, заходи. Хватит бегать. Че? В огород сегодня не пойдем. Вечером только. Сейчас да. пока еще мама кушать приготовит. Плов хочу сделать. Сейчас Даринку спать положим. Да и плов сделаю я вам. Я люблю плов. Любишь плов? Я тоже люблю. Так что сделаем плов. Мама потом компотики сварит. Надеюсь, я успею. А я Ага, Лари, мух очень дядя много. Дядя так что, друзья, пошла. Я поработаю опять. Отдохнула. С вами по... поговорила. Все нормально, все окей. пока. Пока-пока. Ага, молодцы. Так, друзья, компоты вечером не усп... Так, друзья, компота не успела вечером варить. Ну, сделали мы кашу. Это не плов, это чеснок. На хер чеснок? Надо. Иди сюда. Подготовила, приготовила салат, помидоры и лук и соль. Больше ничего, не ни масла, ничего, абсолютно. Это к плову замечательный салат получается. Так, плов. Какой у нас плов? Ну, обычно это не как плов, а каша, можно сказать, что ли. Она пропарилась. Через терку быстро-быстро Давид у меня сделал морковку, пропустил. Я говорю... Я не успею, говорю, давай плов, некогда мне крошить, шинковать этот, э, как его, морковку, да. Слышишь, да. что делает, а? Я только отвернулась, он уже ру ручками в тарелку лезет. Дима, не стыдно тебе? Mm. Так, мясо надо. Так, Динара у меня очень кушать хочет. Плов у нас, э, ну, каша. Ладно, плов, плов. Так, мясо говядина. М -м -м. Дайте попробуем. Я попробую. М -м -м. М -м. Динара, М -м -м. такой, такая вкусная кашка. Очень кушать хочет. Няня, няня. Ня-ня-ня-ня-ня. Есть? Ну ладно. Салатик будешь? Хлебушек Нет. надо. Нет. Без хлеба? Нет. Давай попробуй. Ну-ка, оцени-ка. Давай. Плов Да, только Я? не плов, да? Как будто. Ну все как плов, только морковь, не шерестерку. Чего? вкусно, да. Приятного аппетита! Спасибо. Давай кушай все. А я с вами, друзья, попрощаюсь. Всем пока-пока, до новых встреч. Пишем комментарии. Не забываем ставить лайки. Все, камера устала. Короче, садится сама. И пишем комментарии. Все, пока, до новых встреч. Пока-пока.